Минпросвещение России рекомендовала регионам запретить использование WhatsApp и других иностранных мессенджеров в рамках образовательного процесса. В частности, речь идет о WhatsApp, Viber и Skype. Ведомстве пояснили, что ограничения помогут исключить возможность утечки конфиденциальной информации. Однако там не уточнили, идет ли речь о федеральных рекомендациях или собственной инициативе региона. Участники родительских чатов в ряде российских регионов сообщили, что родителям школьников учителя рекомендуют перенести свое сообщение из иностранных мессенджеров. Так, в Нижегородской области они советуют исключить возможность использования иностранных интернет-сервисов, а в Амурской создают чаты для родителей в Telegram вместо уже предпочитаемого теме WhatsApp. Был популярный Facebook, сейчас он ушел, был популярный Instagram, сейчас его замена пришел TikTok. TikTok тоже через пару лет заменит какая-то другая новая популярная сеть. Также было мода на WhatsApp, сейчас большинство пользователей приезжают в Telegram, но для образовательной среды поддержка российского программного обеспечения мне кажется эта история отчасти правильной, в том плане что контент он будет все-таки под лучшей модерацией и более адресный О возможном переходе зарубежных сервисов на российские аналоги эксперты говорят уже давно. Еще в апреле Минцифра составила список соцсетей, мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов. Оно рекомендует соцсети ВК, Одноклассники, Япи, Ярус и Мой Мир. Также мессенджеры Телеграм, Там-Там, Тенчат, ICQ и Фризби. Страница в соцсетях к 1 декабря обязаны появиться у государственных органов и подведомственных им организациях. В сентябре правительство утвердило две соцсети, пригодные для исполнения этого требования – ВКонтакте и Одноклассники. Мне кажется, позитивно скажется в первую очередь на российском на российском рынке эти индустрии в том плане, что больше пользователей будет пользоваться российским программным обеспечением что полечет за собой инвестиции, как внутренние, так и внешние, от рекламодателей. И так далее. По словам экспертов, регулирование родительских чатов скорее частная инициатива на уровне учителей или директоров школ. При том, что WhatsApp уже не первый год служит учителям для решения рабочих вопросов, переписки с родителями и учениками. В целом, уход WhatsApp с телефонов российских граждан будет печальным для всего населения без исключения. Ведь тогда интернет-мир лишится величайших мемов из родительских чатов. Блин, я падаю, блин! Столько домашней работы им дают, окружающий мир 5 листов дали, блин. Рисовать, заполнять, листья клеить. и вообще обнаглели, с ума сходят что ли они. Я Сабинана мама. У Сабинана, Сабину кроссовка потрелся. Он уже недели домой идет, кроссовка нет, говорит. Ва Ваши класс поставил он. Как, Куда он пропал? Кто у вас берет? Или учителя берет, или... Уборца берет. Отметим, что идея перевести учителей школы, преподавателей вузов на отечественные мессенджеры прозвучала еще в 2021 году в рамках госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Ну а чего ждать дальше, покажет время. Карина Саяхова, Универньюз.